За столетия до финала, Заглянув в ледяную даль, Человечество закопало Богом данный ему рояль. Вместо масок, надев улыбки, И привычно бродя по дну, Мы посыпали пеплом скрипки, Но молитву твердим одну, Обесточь уже пилораму, И туманом за шторь простор Мир так хочет обратно в маму, В золотистый свой физраствор, Чтоб размокнуть травою в чане, Соскоблив всех догадок блеск, Чтоб ни слова, а лишь урчание, Или только отвесил плеск. Он весны исчерпал запасы Этот наш до-послевоенный мир И оплыл, как кусок пластмассы, Цифровой потребляя жир. Превратили мы в камни ноты, Разобрали их по земле И спасаемся от икоты, Завершая парад «Але». Только, Господи, скоро-скоро, Обожженный Твоей весной, Я уйду, я сбегу из хора, Чтобы голос подать иной. Мой единственный композитор, Ветер, ветер, Гуляй, реви. Я прильну к тебе, чтобы свитер Загорелся вдруг от любви. На московском асфальте прямо, В переулке, среди колец, Чтобы вновь волноваться, мама, Отдаляя любой конец. Исповеди в рюмочных, мысли петухи, У поэтов сумрачных нежные стихи. Все хотят с Есениным сразу быть на ты, чешуей усеяны светлые мечты, и, поставив галочку в небе голубом, спит дружок под лавочкой с томиком Рембо. Вот гуляет в нице он, забываясь сном, но опять полиция закричит: Подъем! А Рембо из томика голос подает: Не будите Толика». Он ведь полиглот, ангельские отроки. Глебы и Николай взяли Толю под руки и уводят в рай. Слюни, как ребенок он, распустил теперь. А вдали бьет колокол, кружится метель. Винтовая лестница, виден небо, клок. И откусан месяца плавленый сырок. Пошли, Господь, пчелу к печальному челу, Чтобы укус, не знаю почему, обрадовал носившего печали. Когда я пел, мне птицы отвечали, Когда молчал, сосед включал пилу, Жалея жалить, долежать да в обнимку, С перекрестивших клювы брать примеры. Если ты вода, я водомер, Мы превратимся в утреннюю дымку, В продольную полоску нанерли, в росу при синих травах Воснецова, Когда стихами воздух облицован, Клин клином вышивают журавли, где облака, Солдатские тулупы земле напоминают о зиме, Иисус с учениками на холме, Вокруг Андрея съемочная группа, Два этих ю, выстраивать влюблю, Как ключевой касаться вдруг ключами, Набрать цветов у полустанка маме, не тревожно кораблю, Но пусть его одежда, волны лижут, Пусть сеет дождь Есенина, ока, Вся наша жизнь, любовь издалека. Ты только сядь, пожалуйста, поближе. Иоган Себастьян, снег, Ты на землю, да Бог с ней, Рождество раздает Свет. Как вайфай, как святой клей. Вот Иосиф, земли ось, Чуть скрипит, и поэт весь Пропускает себя сквозь Этой зимней любви взвесь. Небеса, как большой глаз, Вот Мария, и с ней сын. Он спасает уже нас, Устремляя лучи в синь. Русский лось, голубой вол, Этот звездный песок, снег и любовь. Как в ночи вор настигает почти всех. Дионисий писал нас по мокрому потолку, Забывая себя, будто тетерев на таку. У него была группа краски вторая плюс, И от вечного сквозняка то ячмень, то флюс. А летать нас учили Алуша и Козадой, Выбирая поток между яблоней и звездой, Там, где дождь, от которого не было ОРЗ, На шагаловой скрипки весь вечер играл козе. Мы к запястьям берез прислоняли надрезы ртов Из воды в полный рост. Перед нами вставал Ростов, царь Горох повелел во всех бедах себя винить, предлагая, зашел к Китаю свою винить, дело к свадьбе, теперь мы идем за вином в Лабас, чтобы небо с землей повенчались на этот раз, чтобы дождь их венчал, чтобы ветер качал кровать, чтобы землю смогли по обычаю своровать, а потом возвратить. Без болезней, смертей и войн, Но с каким с таким же узором Летящих на камни волн, С наклонившимся к речке домом При свете том, на котором И мама, и папа Опять вдвоем. Январское солнце. Хороший сварщик. Зима отважно играет в ящик. Буду холодом греться. Стерты заслуги, носки постираны. Это занятие лаской с тиграми И верни мне, пожалуйста, сердце Солнце скребется Все веселее от страха Как в обувной коробке Желтая черепаха Курица, чье яйцо ты найдешь На Пасху Пока лишь цыпленок Измазанный желтой Краской Новости о весне на хвосте сороки. Радуйся им и не знай времена и сроки, Ведь ускользание это всего основа. Если бы не таял снег, то не шел бы снова. Лед Иордана царапает на крещение. Это родная импорта импортозамещение. Я не хочу купать тебя в укоризне, Но там, где жара, не Бога, не длинной жизни, сыр полумесяца, Басни твоей морали, не смеши весну планами на февраль, Видеть без веры уверенных, вот у мора, Солнце работает на керосине, Море я знал человека, Любившего цифры больше, чем солнце, луну И колдунью одну из Польши. Он высчитал, что сто лет будет в полной силе, Ошибся, теперь восемь цифр на его могиле, кто там, спроси, если сердце услышишь стуки, Жги, ускользай, веселись, не давайся в руки, Как мы любили Декабрь, а теперь не помним, Даже в чем было надеб, когда жил в коломне Лишь полумертвые вправе грустить о прежнем, Стрелки часов балерина с железным стержнем, В поле снегурка танцует теперь от печки Самый надежный союз из фольги. Колечки, вышли три бабки, И, глянь, затянули песню, Аж затрещали вдруг ледяные плиты, А в богатых купальнях Христа не сыскать хоть тресни, А в песне у бабок Бог, Как живой, глядитые. Самый надежный дом Из воды крещенской, Так говорил командир на второй чеченской, Мы с ним не виделись, Кстати, двадцать года, В поезде встретились как-то. Москва. Минводы. Пока весна идет по почте, прошу богов, Все мои беды обесточьте у берегов, А то у нас такая речка, что, боже мой, И у зимы собаки течка. И я живой. Звезда на нитке в небе старом гидроперит. Волхвы с дарами шли недаром, Огонь горит январь, На день мечту, на мачту и ордена, А жизнь, пожалуйста, назначь ту, что суждена. Земному шару напекло весок, располагался рай наискосок, скучал в нем. По России каждый третий, в семидесятках световых столетий, Там время продолжал Небесный Царь, У звездочки по имени Мицар, Как гениальный врач за занавеской. И спорили Сенека с Достоевским, И были пальцы в поцелуях пчел, А здесь смертельный бой уж час как шел. Со срезанным лицом наполовину сержант упал в божественную глину, хлеб Родины своей подняв земли. И вдруг увидел страшное вдали. Нас, будущих, расслабленных, как травы, обильно существующих, без славы, в отдельно подзаряженном гробу с предсказанными цифрами во лбу. Сержант... Смирнов смотрел на это дело И удивленно презирал печаль А рядом с ним Мария песню пела Качаясь, как солдатская медаль